Начать. Раз, долго, долго. Вот ты и должен сразу прыгнуть, видишь? Я сразу прыгнул. А ты начинаешь. Оп, Во. вот ты сейчас сразу прыгнул, вот и все. Сейчас вот по-другому было. Это очень тяжело перенести опять, я говорю, на работу в парах. Но вот ты и ловишь. А очень важно, когда пройти, знаешь такой. Оп, на полную стопу или на переднюю, хотя бы на передней ноге остановился. Вот в этот момент поймать. Вот стопудово он никуда не денется. Он может быть одно движение сделать, а второе движение, движение ты все равно догонишь. Молодец. А? Молодец. Ну вот об этом раз. Либо левый-левый, там, справа, там, одноименность куда бежать. Вот искать, искать, когда противник на полную стопу станет. Полная стопа это здесь, ближняя-средняя дистанция. Вот ты пошел, здесь долбить. Здесь не надо прыгать. А здесь будь любезен, на передней части стопы работать, в дальней дистанции.